смена фамилии при замужестве важно тоже учитывать потому что для замужней женщины фамилия является как бы вторым именем которое она получает уже после замужества Отмененная же фамилия она сохраняет отпечаток собственной молодости, прошлого женщины в россии у нас нет закона которая обязывала бы женщину менять фамилию после брата сочетания Однако по имеющейся в нашей стране традиции именно женщина чаще всего меняет свою фамилию на фамилию мужа, передавая как-то ему пальму первенства, то есть подчеркивая значимость мужчины в семье, и для нас это считается нормальным. То есть передает ему лидерство в семье, как бы подчеркивая его статус продолжателя рода, тот отметит, что женщина в принципе вправе оставить и свою фамилию. Был случай, когда пришла женщина на консультацию, которая дважды уже побывала замужем, однако фамилию она не меняла ни разу. Свою подпись она тоже не меняла. И я еще тело так то то это на самом деле очень удобный ход, чтобы не менять множество раз документы, и не спровоцировать каких-то негативных влияний, которые может оказывать подпись, если вдруг она упустит какие-то важные элементы при ее изменении. Когда женщина меняет фамилию, когда она меняет подпись, чаще всего женщина сохраняет стилистику и элементы, предыдущего варианта если мы посмотрим на слайд эти образцы подпись до замужества 33 года правая рука последний образец ее же подписи сверху и ее же подписи снизу до замужества фамилия шевчук после демина видим все равно в любом случае схожесть движения письма Графомоторное привыкание к новому варианту подписи еще имеются, мы видим, сознательные остановки здесь во время воспроизведения. На момент подачи образца она сменила фамилию как раз за два месяца. Дальше. В некоторых зарубежных странах женщина, выходя замуж, не меняет фамилию полностью. У них идут немножко другие принципы вообще образования фамилии. Они присоединяют в начале часть фамилии мужа. То есть таким образом она адаптируется к подписи и фамилии супруга. То есть дети впоследствии носят двойную фамилию, составленную из частей фамилии отца и матери. Видите, Габриэла это имя. Ариетта. Наварро, Ретта, первая фамилия, Наварро, вторая. То есть, присоединяется а, первая фамилия мужа и вторая остается ее. Отношения имени и первой фамилия, они говорят об отношении и душевной причастности с супругом, то есть имя, которое стоит отдельно от подписи, в отдалении, в этом случае нам символизирует ситуацию одиночества. Фамилия – это свое собственное супружеское, так скажем, счастье. Также очень важно, рассматривать такие подписи, мы можем судить об идентификации с мужем, об удовлетворенности этими отношениями, либо наоборот уже неудовлетворенности каких-то гнетущих оковах, наличие гордыни, негативных чувств, склоняющих к регрессии, например, к прошлому, чтобы избежать уже невыносимого настоящего. Тут опять-таки опираемся уже на признаки, на то, как написано, мы об этом будем говорить дальше. В этой же манере женщина может показывать себя и высокомерной, относительно своей семьи, в то время как в мирской жизни она показывает себя достаточно дружелюбной и расположенной. И в этом случае имя в подписи будет представлять какие-то более угловатые формы, в то время как ее фамилия или его фамилия, они будут являться ощутимо сглаженными. То есть углы будут сглаженными более округлые движения. Очень важные наши четыре графических параметра, по которым мы будем с вами ориентироваться при анализе подписи.